Как вы, наверное, помните, я вам несколько раз рассказывал про такой проект, как TrustBet, который я, кстати, вам настоятельно рекомендую. Разработчики данного сайта, данного проекта, данной компании зарабатывают на вилочных ставках, на спорт, киберспорт и дают возможность заработать вам вместе с ними. То есть вы вкладываете деньги, делаете депозит на определенную сумму, выбираете срок депозита и в течение этого времени вы умножаете свою прибыль. И как раз таки я вложил 200 тысяч рублей, у меня уже на счету 300 практически... 320 тысяч рублей, давайте выведем Я инвестировал 200 тысяч рублей Сделал депозит и уже имею 320 практически тысяч рублей Давайте выведем Выбираем Kiwi Также указываем сумму И выводим средства Заявка, как видите, создана Все, деньги пришли, кстати, на Kiwi нету комиссии То есть, когда вы вкладываете или выводите деньги Ссылочка на сайт и отзывы в описании Айо всем, с вами как всегда Ренат Грубляк и вы на канале Как Заработать в Интернете. И это будет обзор очередного сайта, где вы сможете заработать на автомате. Также еще сможете заработать на некоторых определенных способах. И еще будет бонус, который тоже связан с заработком. А мы начинаем. Таксимани это экономическая онлайн игра с выводом реальных денег, где вы покупаете машины, которые выполняют заказы разных уровней и за эти заказы вам дают реальные деньги. Согласитесь, это неплохо, учитывая то, что проект работает уже достаточно давно и также он сотрудничает с популярными платежными системами, куда можно выводить заработанные деньги и это обалденно. Ссылочка в описании. Ну, а обзор у нас будет на сайт, который называется Surfeiner. Вы, возможно, о нем слышали. Даже в своих видосах я упоминал об этом сайте, оставлял ссылочки в описании. Включал его в топ, по-моему, три раза, то есть несколько раз. А, и многие писали, мол, сделай обзор, сделай обзор. Я такой думаю. Действительно, почему меня? И в принципе, неплохо так. На нем можно заработать. И я делаю обзор, как видите. На чем тут можно заработать? На трех способах. Первый способ, это вы устанавливаете программу, точнее расширение на ваш браузер, давайте кликнем установить, сейчас перейдем в Google магазин, ну и там можно будет установить, да, расширение и это расширение дает рекламу на ваш браузер и за счет этого вы зарабатываете за то, что проявляете активность по рекламе. Там где-то вылезет баннер, там вылезет баннер, там вылезет баннер, вы кликаете и вам за это платят, по-моему неплохо. Потом а На том, что покупаете рекламу И тут одна очень интересная фишка Потому что, если не ошибаюсь Что с 10 марта Запустилась такая акция Что если вы на сайт Закинете 1000 рублей то вам дадут еще одну тысячу рублей. То есть вы вводите бонус-код, промокод, который активируется после того, как вы закинете тысячу рублей. И у вас в итоге будет две тысячи рублей, а, и вы сможете что-то свое м -м, рекламировать. Какие-то свои проекты, группы, ВК и так далее. Что угодно. Так, вот, к примеру, да, давайте возьмем. Вы можете... Ссылку рекламировать, либо же код баннера Давайте возьмем код баннера, что это такое Давайте зайдем, к примеру, на э, Соцпаблик, да Ссылочку, кстати, на соцпаблик оставлю в описании Достаточно интересный проект, на котором реально Можно заработать, выполняя всякие задания Обзор я уже на него делал Или нет, я, кстати, не помню, делал ли обзор Так, да, давайте Зайдем в рефералы и Ссылки и баннеры, да, как раз таки э, Правильно, все Находим баннеры Вот и вот собственно когда а, баннера Тут вообще нету баннера а Вот маленький баннер Вот давайте возьмем вот такой средний баннер В принципе такой красивый, типа мы покупаем а, Вот, вставляем все Продолжим, там оплачиваем И наша реклама отображается, у нас есть реферал Потому что этот баннер реферальный Дальше, что у нас дальше Так, давайте заходим обратно На Сюрфейнер, кстати, Сюрфейнер Обалденный опять же проект, ссылочку на него Ставлю в получить клиентов Стоп, это я куда кликаю? А, стоп, это не туда, нужно войти, еще раз. А то я кликнул на главную страничку, а вход... Э, у меня, кстати, еще один очень грандиозный проект, грандиозная рубрика будет на канале, в течение двух недель точно. Вам по-любому понравится. А вот, ну я так думаю. И, естественно, на рефералах. С рефералами, ребята, все понятно, как зарабатывать на рефералах. Э, я оставлю ссылочку на альбом с видосами где я рассказываю как привлечь и зарабатывать на рефералах на рефералах в описании просто переходите кликайте смотрите используйте те стратегии методы фишки там, и так далее и привлекайте рефералов зарабатывать регистрация кстати на surfe простая давайте Давайте выведем средства По-моему тут есть самые, да Самые популярные платежные системы Это Яндекс Яндекс.Деньги, WebMoney, Киви Perfect Money И вы можете на на себе закинуть На рекламный баланс, то есть вы заработаете И потратите на рекламу, эта тема интересная Кстати, вы спросите, а какой промокод Я забыл об этом сказать, промокод Вам выдадут его, Вы когда зарегистрируетесь А кто зарегистрирован, зайдете на аккаунт Мне лично на почту пришло уведомление Я зашел такой, о, ну нормально Конечно, я думал, что просто так 1000 рублей дадут. Но оказывается, нужно еще донатить на сайт 1000 рублей. И вам еще 1000 рублей дадут. И, в принципе, это выгодное предложение в два раза. Так, давайте выведем на Киви. Да, мы выведем на Киви. Выслать пин-код. Так, я сейчас буду вводить пин-код. Это пока пауза. Все, вывод средств уже закончен. Ваша заявка на вывод средств успешно отправлена. Окей. Все, ребята... Сайт обалденный, ссылочка на регистрацию на данном сайте Собственно, на сам сайт будет в описании Также, ребята, проект а, Так, где он? Тут Трастбет, зарабатывайте вместе с ребятами Которые зарабатывают на вилочных ставках На спортки без спорт Вы только вкладываете деньги, делаете депозит Выбираете срок и в течение этого срока Ваша прибыль умножается По-моему, эта тема обалденная Ссылочка на Трастбет А также ссылочка на отзывы о проекте Причем честные отзывы будут в описании вот и да, канал, как заработать в интернете отзывы, он мелькнул. До этого, вот подписывайтесь, я делаю отзывы о тех или иных проектах, например, Трасбэйд, да. И также, ребят, не забывайте про проект такси Money. вы покупаете такси и на этом зарабатываете и выводите деньги. Вывод на популярные платежные системы и это обалденно. Также на наш канал и на нашу группу ВК, как заработать в интернете. Подписывайтесь, мы с командой стараемся для вас Как вы заметили, видосы чаще Ребята, видосы чаще И это, я считаю, обалденно У меня и куча всяких планов, рубрик, Проектов, ой, это просто Обосраться Так что, всем пока